Дорогие зрители канала, я как всегда в деревне и как всегда солнечная погода. Несмотря на то, что скоро уже середина ноября. Да какую скоро? Уже середина ноября. В прошлом видео я вам обещал, что опрыскаю сад, что я антисептирую свою обвязку. И сегодня, ребята, у меня день опрыскиваний. Вот я уже подготовил вот такую брызгалку, при помощи которой буду наносить антисептик на вот эти вот поверхности сейчас мы тут все разберем потом соберем потом все это собьем и приготовил свою мойку высокого давления при помощи которой буду обрабатывать сад подождите немножко и все сами увидите и узнаете я все очень подробно расскажу вот ребята все потихонечку засыпает деревня вот он друзья этот волшебный прибор при помощи которого я опрыскиваю свой сад больше я его никак и не использую. Сейчас он немножко погреется на солнышке. Ну, а пока он тут будет греться, я тем временем займусь обвязкой. Вот здесь вот, ребята, у меня до сих пор живет 4 карасика, которые летом боролись с насекомыми для того, чтобы нас комары не кусали. Вот думаю, зажарить их или пусть умрут смертью храбрых, замерзнув в этом водоеме. Собственно, как и происходит каждую зиму. А то тут некоторые Комментаторы мне комментировали, что я запускаю, а оно стухает прям тут же. Нет, ребята, вот дожили, все лето, прослужили. Но если удастся подобраться незаметно, я их для вас сниму. Сейчас они где-то там, на дне обитают. Я вот тут луночку проковырял, чтобы им было чем дышать. Я сегодня буду использовать аж целых три раствора. Вот этот вот концентрат оставили строители, когда обрабатывали дом. Сенеж я уже покупал сам Так как при строительстве дома заказывал Дополнительную обработку И это то что осталось Ну и вот это вот я себе купил Добью два старых И используя один новый думаю что мне хватит Как раз таки на обвязку Чтобы ее антисептировать как следует Ноябрь в средней полосе России удивительный а Еще 4 дня назад Я ходил в одном свитере и Мне было жарко Практически под таким же солнцем а все почему? Да потому что ветер был южный. А сейчас все сразу поменялось. Хочется верить, что есть положенные плюс 5. Хотя что-то мне подсказывает, что максимум один градус тепла сегодня. Проведем первое испытание. Ой, очень мощная какая-то струя. Ну а в целом, ребята, все получается нормально. Я уже говорил в своем предыдущем видео, я немножечко Ой. поступил неправильно, когда сбил под две доски сразу, не обработав предварительно. Но я это сделал по причине того, что у меня не было антисептика достаточного количества. Поэтому вот я и решил все это сделать потом. Надеюсь, что антисептик и между досок тоже проникнет, сделает свое дело. По крайней мере, я стараюсь его туда... Лит не жалеющий. То же самое проделаем вот с этой стопочкой. Да, расход приличный. Не знаю, у меня всего получается около 12 литров этого раствора. Надеюсь, что мне его хватит. Ну а теперь повернем бачком. Ой! Процедуру повторяем, ребята. Правильное решение, потому что потери в этом случае Минимальны Антиссертирующей жидкости. Достаточно непросто его настраивать, чтобы он нормально работал. То ли я давление плохое накачал, не пойму. Или просто лед намерзает уже все-таки, наверное, давление. О, прекрасно. Ну что же, с опрыскиванием антисептиком свои обвязки я справился. Теперь начинается второе опрыскивание. Я для этого использую вот такой вот керхер старенький. Таких сейчас, мне кажется, даже не выпускают. Ему уже лет 15 точно. Использую 25-литровое ведро. На него я кидаю полтора килограмма карбамида, кило двести. Железного купороса и чуть-чуть буквально дегтярного мыла для того, чтобы лучше прилипала вся вот эта байда. Не буду вам забивать голову всеми этими составами, а про это куча роликов от специалистов. Вот я просто хочу показать, насколько это быстро, удобно и практично. Главный совет. Когда закончите пользоваться, обязательно прогоните воды, прям ведерко целое, для того, чтобы не пострадал компрессор. О, ну а теперь поехали. Я опрыскиваю все без исключения деревья в своем саду. Многолетние цветы. Ну самое главное, ребят, что я вам хочу сказать, что опрыскивание сада из какой-то рутинной монотонной работы превратилось в работу. Ну, так, на часок-полтора. Как говорится, смерть всем вредителям. Расход, ребята, ну, я думаю, что вряд ли больше, чем когда ты это пшик-пшик пшик, -пшик, -пшик делаешь, потому что здесь, конечно, она пульверизирует, если так можно выразиться, будь здоров. Да вы и сами все это видите. В этом году почему-то эта груша совсем не плодоносила. Все груши сгнили и попадали. Видимо, какое-то заболевание. Поэтому мне ее сегодня надо как следует от этих всех болячек полечить. Ребята, хочу вам сказать, добивает до самых верхних веточек. Особое внимание стволам, чтобы всю дрянь отсюда выбить. Ну вот, фактически, в онлайне мы с вами за 10 минут Опрыскали третью часть моего сада Большую грушу Половину смородины Две шелковицы Розы И на это ушло ну, примерно ведро раствора На все про все Я считаю, вполне хороший результат, ребята Молодой сад тоже требует ухода Поэтому сюда я иду чуть ли не в первую очередь В этом году уже на них был урожай Но болезни все-таки уже присутствуют. И бочки были червивые, и корявинки какие-то. Поэтому сейчас прыснем, так прыснем. Была такая песня. Эх, ухнем. А у нас будет эх-прыснем. Чем хорошо опрыснуть маленькие деревья, тем, что одним ведром тут вот, можно весь вот этот цар обработать. Сажали как Антоновку, ребят, вот эту яблоню. А вырос белый налив. Тоже хорошее яблочко. Крыжоник как следует. В этом году столько на нем было вредителей. На облепихе вредителей не было, но ее тоже побрызгали, чтобы она не была каким-то переносчиком. О, фу, ребята. Не прошло полчаса. Ой, добрые два десятка деревьев и кустарников я обработал. С опрыскиванием сада мы с Керхером с нашим справились за буквально за три часа. Осталось его помыть и убрать до весны. Ну а сейчас, пока еще до конца солнышко не село, надо разложить по местам все мои балки. Такого вот едкого переливчатого цвета они у меня стали. Да потому что я аж тремя разными средствами их поливал. Сейчас настало время собирать. Ну что же, вот опрыскин день и подходит к концу. Деревья опрысканы. Обязка опрыскана. Каждая своим раствором. Так что, надеюсь, теперь, как и гарантировали производители вот этой дряни, 30 лет с ними ничего не случится. Поживем, увидим. Через час уже станет темно, поэтому самое время разложить все по местам. А если успеют, то избить. Вспомнить бы еще, где что лежит. Внимательные зрители канала. Меня уже Ругались за то, что я не подкладываю рубероид, гидроизоляцию под деревянные конструкции. Вот сейчас самое главное не забыть, потому что вот это тот самый момент, когда их надо подложить буквально под каждое соприкосновение бетона и деревяхи. И чем больше, тем лучше, чтобы уже наверняка... Так, более-менее по местам разложил. Сейчас будем все завязывать. Когда собираешь обвязку заново после антисептирования, опять постоянно где-то что-то не подходит. Фух, такое ощущение, что все разбухало от антисептика. Но я верю, что все у меня получится, потому что сегодня я собираю все уже на чисто. Сейчас соберу и буду приколпачивать гвоздями, ребята. Все, все вроде бы собралось. Осталось теперь регулировать высоту где-то подложить немножко несколько слоев рубероида для того чтобы балки легли повыше а где-то вот наоборот вылезла немножко сильнее разобраться почему но это я уже буду делать по ходу приколачивания как следует поковырявшись в своих запасах я вот уже подготовил нужное количество досок для того чтобы делать лаги пола ну и пока мой выходной не закончился я сейчас этим и займусь. По крайней мере, заготовлю сегодня заготовок в размер, чтобы потом их как-то сколачивать. С учетом того, что я все-таки делаю пристройку к уже существующему строению, мне придется немножечко здесь помудрить с половыми лагами, и это будет не такая классическая схема, как об этом показывают гуру и специалисты каркасно-каркасостроения, или как об этом учат Ларихон, вот. Я буду, конечно же, придерживаться всех правильных рекомендаций, но делать буду по-своему. Во-первых, потому что у меня опорные балки сделаны, обвязка сделана из двух досок пятидесятки, то есть она шириной всего 100, и мне надо будет сделать, чтобы лаги опирались все-таки на, на них с обеих сторон. И это связано с тем, что мне надо будет как-то привязать эти лаги к старой бане, у меня есть пара идей. Смотрите следующие выпуски, и вы все сами увидите, как у меня получится вот эта вот задумка, которую я для себя придумал. Ну а пока вооружаюсь рулеткой, карандашом и циркуляркой. И готовлю доски в размер. Каждый раз, ребята, начиная вот такой вот этап строительства, у меня в голове все время происходит какой-то страх. И вот я думаю... А получится этот этап или не получится? А смогу я сделать сам? А хватит ли мне материала? А зачем вообще мне все это нужно? Нафига я ковыряюсь во всех этих старых досках, вытаскиваю гвозди? но ну, не знаю, все равно меня что-то вперед толкает. Даже не знаю, что. Я продолжаю делать. И что самое приятное, пока у меня все получалось. Поэтому я уверен, что самому строить не страшно. И для каждого из нас... Большинство таких строек доступны. Ну, вопрос только времени, конечно же. Есть оно у нас или нет. И готовы мы свое свободное время тратить вот на это. Расти Растет банька. Все делаю как учат старшие строительные товарищи со специализированных сайтов. Поэтому очень верю в результат, ребята. По-хорошему здесь тоже должна была быть единая доска. Но вот больше таких длинных у меня нет, поэтому стыкую. Ой, короче, какое-то кручу-верчу, запутать хочу. Надеюсь, что не развалится. Ну, это же простояло 30 лет. И это простояло. Это будет самое интересное занятие. Это а, поиск досок. Я пока нашел три, которые сюда пройдут. Главное, чтобы вот это расстояние всегда было 59 сантиметров чтобы мат утеплителя сюда хорошо вошел. Потом я сюда кину какие-нибудь дощечки, чтобы не провисала ну, Скоро увидите. На этом этапе три моих самых главных инструмента. Это угольник, карандаш и рулетка. Потому что от того, как я сейчас все померю и собью вот этот, ну, если можно так выразиться, ноль, от этого и будет зависеть, как дальше все пойдет. Буду я мучиться, либо все будет ровненько становиться без всяких проблем. Не торопимся, все перемеряем несколько раз. Ой, нет в мире совершенства, то... Отрезаешь куски по полтора метра и не знаешь куда их девать. То у тебя отрез пол сантиметрика и не знаешь как подлезть циркуляркой к этому разрезу. Как здесь и была идеально, О, без зазора и без трения. Ну вот и все, друзья. Это то, что я успел сделать за эти выходные. Кому-то может показаться мало, а мне кажется очень даже ничего. Итак, что мы имеем? У нас полностью собрана обвязка, она антисептирована, и я начал собирать лаги пола. Процесс движется не очень быстро, потому что мне приходится эти доски выискивать среди вторички. Я подбираю по размеру, чтобы обрезки были минимальные. Но зато все делаю качественно, чтобы лет 50 точно продержалось и простояло. Как всегда, с вами не прощаюсь. Переходите по ссылке к следующему видео. Увидимся там.